Так, друзья если кто-то будет самостоятельно бурить скважины под свои для дома и решит внедрить мою идею с миксером хочу дать несколько дельных советов из собственного опыта уже вот я набурил сейчас порядка порядка скольки тут около 40 свои наверное 38 в общей сложности где-то 10 часов я затратил на все это дело то вот, если бы не попадались вот такие вот корни то было бы все быстрее вот такие вот камни первый совет во первых не забывайте что это миксер вот и ему нужно 10 минут работаете где-то минут 20 хотя бы чтобы отдыхал Вчера у меня задымился он. Но слава богу я разобрал. Оказалось щетки. Заменил щетки. Сегодня работаю. Все продолжается. Двигается дело. Вот. То есть не забывайте давать отдыхать ему. Второй совет сразу лучше заменить ручки тут была пластиковая ручка у меня в первый же день на второй лунке ее разломала здесь тоже была пластиковая ручка такая вот так вот тоже в тот же день у меня ее отломала сделал на шпильке деревянную просто и теперь она никуда не денется никуда ее не отломает вот такой совет Третий совет. Никогда не хватайтесь вот так вот за ручку. То есть большой палец всегда держите вот так. В первый день я тоже без опыта так вот делал. И когда у меня вот эту ручку верхнюю сломала, меня провернула миксер, и вот туда вот у меня палец чуть... Вот так вот. чуть не вывернул палец. В общем, до сих пор он болит, но работать можно. То есть обязательно держимся вот так вот. Вот большой палец вот так чтобы если вырвет миксер рука просто соскользнула то есть а если так то его поворачивает и получается палец и ваш выворачивает четвертый совет когда достали из лунки землю ставите назад миксер то есть засовываете бур назад не включайте сразу его а таким как бы легким нажатием чтобы он немного провернулся и потом если ничего не цепляет то уже жмите кнопку полностью потому что если вы втыкаете ну тоже на видео где то есть у меня я вам покажу то есть может сразу вас начать наворачивать поэтому легким движением сначала забурите как бы центрующую эту шпильку чтобы отцентровался миксер вот дальше следующий совет не давите на него то есть бурит он и бурит потихоньку значит потихоньку если будете давить и попадется какой-нибудь корень как я показывал или камень то вас просто намотает на него Поэтому не давите. Если чувствуете, что земля просто гладится, то есть и никаких там помех камней, ничего нету, тогда можно чуть-чуть надавить. Но в основном не советую давить. Потихоньку бурите, и будет вам счастье. Следующий совет. Если при бурении слышите такое постукивание, тук-тук-тук-тук-тук-тук, когда вращается шнек бура, Такое-то. значит сразу вытаскиваете рукой залазите выгребаете землю и какой-нибудь железной штукой ищите обо что он там цепляется это либо корень либо камень либо какая-то железка вот, лучше не полениться наклониться залезть все разгрести и расковырять я вот такой вот обычный старый стамеской обычно подлез поковырял в лунке и нашел, что там мешает. Если это мешает корень, то хорошо бы, если бы у вас есть либо... Как она? Не маятниковая пила. Забыл, как называется. В общем, какая-то пила электрическая, чтобы подлезть туда и срезать этот корень. У меня такой не оказалось. Из того, что было, я вот быстренько соорудил вот такую вот пилку. То есть пилка от лобзика, хомут и ручка от кисточки. Ручку от кисточки вот тут пропилил, вставил пилку и затянул хомутом. Вот так клад вот, попался. В самом центре два корня. Фух, какие еще толстые, мощные. Тут пилить. Чем ближе к месту, где просто прикос. Чем серьезней находки. Есть один. первый там еще один такой все отлично пилит землю втыкается то есть земля не мешает и корешок перепиливается без проблем земля чистая без корней и без камней такой вариант бура просто идеально для вас подойдет Он в хорошую землю заходит сам даже вообще только успевай держать чтобы ядро земли не пробурить блин не повредить залетает просто где у меня было несколько лунок там с чистой землей с хорошей с рыхлой я прямо это только удерживал его наверное минута на лунку уходила на полуметровую так что так вот в общем резюмирую данная конструкция бура с миксером вполне оправдано работает на ура но обязательно нужно соблюдать все рекомендации которые я описал в этом видео иначе либо бур сломается либо руки сломаются либо еще что-нибудь сломается бурил я не на всю глубину сначала решил пробурить все где-то ну на пол где-то где-то сантиметров 70 то есть все лунки такие забурены на всю глубину В общем я плодородный слой почвы я проходил примерно до глины вот. То есть все корешки и камни попадаются в плодородной земле А дальше у меня идет глина и в глине уже нету камней Поэтому я решил оставить ее на потом Ну и как раз удлинитель надо будет на бур вставить Чтобы уже на полную глубину забуриваться. Вот такие вот пироги. Такое вот свайное поле. Всего под домом 45 свай. Ой. 9 на 5, до да, 45. И еще потом будет здесь вот где-то углом вот так вот у меня свай под веранду. И по той стороне дома тоже будет под вот, веранду еще несколько свай но их я буду делать позже, уже после того, как выставлю эти сваи и сделаю полы чтобы лишние доски не использовать те сваи будут чуть повыше, поэтому я их бурить буду повыше да и к тому же тут мешают вот доски сложенные вот. а там куча глины мешает Такие пироги. О, ножовка ушла. Здесь в этой лунке у меня попался корень диаметром. А, вот она. Вот такой вот маленькой самодельной этой ножовочкой у меня не получалось его. Просто не хватало. вот Пришлось большую ножовку брать, раскапывать глубже под ним, чтобы ход ножовки был. И пилить. Все, на все эти 45 свай по полметра у меня ушло, не соврать, где-то часов, наверное, 10. И то практически в, каждой, в каждом шурфе были корни вот такого вот вида. Их пришлось вырезать, выкапывать. Вот, где-то даже побольше. Булыжники лежали. И он самый большой корень. Такой сантиметров 10 в диаметре. Так что дерзайте, кто будет самостоятельно делать сваенное поле, бурить. Вот как вариант. В итоге я буду на полтора метра глубиной забуриваться. Это я сделал, чтобы нитки убрать на полметра забурил везде. Ну и как основное, прошел плодородный слой до глины. В плодородном слое как раз все корни, камни. А глина уже чистая, идет более-менее хорошо. Вот так вот. Если что-то еще вспомним, еще добавлю. Пока вот такие советы. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Главное не забывайте, что это миксер, это не бур. Отдавать ему отдыхать надо обязательно. Бамбарбья! Да, да, да. Киргуду!